итак итак всем весом макс риск на обновление игры зуба битва животных игра бесплатная на канале риск Зубом. почему вы не отвечаете другого аккаунта давно поставил и уже прошел довольно долго строк обратно не отвечает очень сходи ролик и записать о теме почему игра Зуба нам не отвечает давайте напишем Запишу и ролик, если вы, конечно, хотите, то напишите в комментариях. Что нового? Новая версия содержания следующих исправлений. Качество прорисовки 3D персонажа больше не будет отображаться как низкое. Отображаться как низкое. То есть уже 3D есть и уже ее улучшили. Какая версия, кстати, мне очень-очень-очень интересно. Так, последнее обновление 20. Так, так. Тут даже версии не написана, да? Вот, игру, не, не, не. А вот она, 2.4. Вот ваша тема, 2.4.1. А могло быть 2.5. Если 2.5, то разработчики должны добавить нового персонажа. кажется но обновление я не вижу. Это, значит, какие-то бага. 2.4. 2.1. Если будет 2.2, то какие-то новые баги чинит. вижу новую заставочку так лучшие предметы чтобы прокачать их вау вижу новую заставку классно если вам нравится играю зуба лайк диском youtube типа, канал сэкин канал в описании сэкин на плейлистике в описании ну, там тоже есть типа, игрушка популярная, бакуган, фант Хаб. прикольная игра так куча сообщений да, да интересно давай 12 часов на что я буду заняты как всегда новый персонаж шанс Шанс, ⁇ -мо ⁇ 2 обновен, 20 килобайтов, мембаб, мегабайтов. Так, вижу, что э, это, это вот у нас как-то... Мне его нет, так что я не сужу. Не суждено мне говорить про него. В общем, кто знает такой персонаж, напиши мне в комментариях. Скорее всего, это какая-то мышка. Мышь. Тающая мышь. Или... Наземная мышь. Так, крем снучка, подписка на YouTube канал. Лайкос. Like это снучка у тебя подает, Пеппер. Если не хочешь, то подписка, лайк. Олей. Не успеваешь, что это твой шанс. Средний снучок. Подписка на канал. Лайк. С этой снучки будет то, что меня. Прям тебя руки. Верь в себя. Бам. Нитра копьёте выпадает. Думаю, ты рад. Значит, нажимаем сообщение. Смотрим, что у вас такое есть. Встречайте, напись наша. Фламинго Мойло. Что блин? Ну, Фанго Мойло, наш. Зубокаст. Летающая мышь они прям хотят да, еще мышь носорога. Хоть это добавили. я лета еще мышь? Где носорог? На приюшке ставил. Э -э, грядущая коррекция баланса. А ну а ну покажите, куда блин, заходит. ну ладно. Facebook, ага, скрытом. 2.5. Ну, ну давай, стоп. Какая 2.4 сейчас. 2.4.1. Какая 2.5? Че, новую версию уже хотите вставить? Ага. Урон от лу у у у лука увеличивается на 400%. Вы чем прикалываетесь? как там микс это офигенная сила. <coughs> у меня все прокачивается? Нет. Не надо. Урон Джоуи увеличивается. О, классно, джои Почему все персонажи увеличиваются? соображение Джоу уменьшается. Обрасывание. Окей. Это не важно. Самый тут дерзкий, это у нас будет Никс, потом, Мы заберем его. Здоровье, Моль, лечиться. Так, лечение уменьшается, увеличивается. Капец, вы прям все уменьшаете. О, блин. Окей, Никс сам будет тачерным. Окей, сейчас нужно Никса не брать. Моли можно, вроде бы. Ну, в общем, ну ладно, давайте-ка. Так, не лагаешь, что у нас тут они говорят, что, наверное, этот у нас бак, сам Нормуль. Илари. Знаете, я козу, хочу играть, хочу играть. Кстати, у нас может персонажа, персонажа посмотреть. Вот это мышка. Также грабик есть. Мышка вот название Луи. Луи их зовут. Вон, даже реклама. Так, нажимаем магазинчик. Бесплатно говорят, что ежедневные. Так, давайте заберем Для коллекции в будущем. А то вообще нет на это времени Хоба, она легко режим, Давай-ка. Сейчас посмотрим. Может быть, какой-то проект начать? Пишите в комментариях, если у вас такие идеи. Я бы не против. Так, так, так. Аккуратно избрал Лари, что он такой такой дерзкий. Дерзкий Ари. Так, вот ее сюда вот. Плывем и смотрим данную карту кстати вот у меня сейчас в голову вышла такая вот идейка кто-то написал комментариях под игре roblox почему ты там вот это вот говоришь на какого-то? я ему хочу скинуть наверное, ролик данный или вообще канал скинуть на канал этот риск star зуба я ему скину и я ему напишу посмотри все ролики поймешь как он такая лейка просто в этом канале мы там возмущаемся Почему игра зуба такая вот дерзкая? Блин, вообще было шикарно, типа того, нового контента. Так, мы его заметили, сейчас будет такой хоройся, а ну сюда вот ему какой дерзкий, дерзкий? Нет, нет, а ну иди сюда, все, я передумал. О, и я не видимка, не видимка. Ты пухаешься? Тихо, тихо, тихо, успокойся, блин. А, нет, не надо. Тихо, тихо, мне есть вроде бы, как нам сказать, косочка. Тихо, тихо, тихо, тихо. Давай отдохнем, поплывем, что ли? Не? Дай отдохну. Вообще я ему скину канал. Э, вообще, блин, блин, ну он че умрет сейчас? Нет, нет, не убиваю, не убиваю, лари успокойся. лари отстань. Лария, отстань. Ой, мой. мой лари это мой. Я должен регенератор включать себе. Вообще я скину его ролика э, и все. Если он не хочет смотреть, то все сами. минут вот. да? Или что ему там сказать? Отвечайте. Должен быть какой-то любой ответ. Мы должны всем отвечать. И вот в общем-то мой ответ. А, -а, -а! Кто, кто, кто, кто, кто мышку сломал? Кто, -кто мышку сломал? Тихо, тихо, отстанет меня. Кто-то сломал мышку? Видите это? А, все нормально. Странно. Лари, камня. Эй, бык, как там? Дюк, дюк, сюда. Тихо-тихо-тихо. Пока. вам Нет, не не сможешь поймать меня. Попался. Ха. А, бегун. А, а тут еще один. А! Нет, нет, не делай этого. Не беймка. Блин, как, как он-то сделал? Это игра зуба такая безумная игра. Вообще шикарно, да? Я могу лучше скинуть эту игрушку. на да, прям сейчас за скину, скрим показать, так да, думаю не нужно. Так что я сейчас напишу, когда есть время. Так вот. А почему игру нельзя смотреть? Кто вообще выключил геймплей? Хочу типа не построить игрушку там. Так, да, он сейчас им напишу. Да, своего канала, блин, а с другого канала. Хорошо, давай как... вроде он написал мне здесь. вот шикарно. Если мне еще пишет на ответ, то нужно еще -то скинуть там что-то еще чтобы он отстал от нас да ну, нужно так сделать а то бросать его без ответа не хочу не наше дело так скидывай на канал давай на ролик а то на канал он так посмотрит уйдет а ролик такой «Хм, если ролик скину то подстрил так какой ролик не скину сейчас подождите зуба зуба секретная быка не зуба стая. ладно пропустим заба заба как играть заба заба получить дон Так, там заба -заба. Ну, пожалуйста никого. о Вс, он какая то так сейчас я ему напишу и будем ждать ответа потом еще будем кидать так значит же задоните но ну, блин чувак у меня квест наш по роблоксу на канале все честно вот так вот так, сейчас именно Прикольный был бы ответ. Так, забуду про это. Сейчас его найду. ⁇ -мо ⁇ он, наверное, тяжело спрятался. Так, давайте будем в Так, так, так, так, так, так. Вот он. Бам! Вот. Вот по теме напишу. все пожалуйста но ну, все вроде будет там как смешно аж капец всем просмотр, с вами макс риск хотите продолжение лайк подписка на youtube канал что тут еще можно играть напишите мне а 110 зайти точно подразнится с кем-то с маленьким привет вот так тебе так забираем ложим потом с маленьким другом мне скучно опа на такой тебе мне прям все с маленькой быка у меня прям с три с Офигеть давно я не. Вау, новые смарнки добавили? Или на обновление? хо хо блин, классно. сманки реалистичны стали. Красиво такие вот. Раньше вообще не были, недавние. Всем. Вот это мне уже нравится. Или это было так и давно? Ладно, очень там. Вот такие вот. Так, на каком я месте? Мне интересно. Почему я не топ один? Чего так много игроков лишних? А, я типа того в Низкой Банде? Ладно, вот что? Ладно. Всем удачи, всем пока. Криппрот, мы с тобой не виделись. А давайте его запранкнем как роблоксеров как и зубастеров. Такой контент тоже вам нравится. Контент с пожаловаться игроков и контент с того, что пранк. То, что я удаляю их друзей. Так, и ждем его ответ Потом заново добавим на стримах. Это будет, конечно, очень классно. Так, Барли Кекс тоже за пранканем. Я хочу всех всех. Офигеть, офигеть! Ха -ха -ха! Пингвинчик анимация. Классно. И все-таки я не зря это сделал. Я хочу анимацию смотреть. Офигенная анимация. Мне нравится глаза его, настоящие. Ну и еще круговорот ворот. еще вообще шикарно. Всем удачи, всем пока.